Ежегодно правительство ведет разговор о том, чтобы разрешить тратить семейный сертификат, например, на покупку авто, ремонт или лечение. Но на сегодняшний день единственный законный способ не ждать три года – это взять заем на улучшение жилищных условий. На рынке недвижимости достаточно предложений. За 400 тысяч рублей реально найти хороший дом или квартиру в области. А еще эта сумма отличный стартовый капитал для строительства собственного дома или покупки комнаты, квартиры или общежития абсолютно легально покупать долю в квартире или доме у родственников, оставив таким образом деньги хотя бы в семье. Индексация назначена правительством на 2020 год. И каждый день рост уровня цен и ежегодная инфляция сжирает ваши деньги. Поэтому использовать сертификат сертификатный материнский капитал или ждать года, конечно же, вам. 8 миллионов человек стали обладателями сертификата на материнский капитал за время действия программ поддержки семей, имеющих детей. Всего 35 тысяч из 8 миллионов перевели средства сертификата на накопительную часть пенсии матери. Еще 450 тысяч потратили сертификат на образование. 5 миллионов человек улучшили жилищные условия. Причем 35 миллионов сделали это, гасив жилищный или ипотечный кредит. Также не забывайте, ближайшая индексация материнского капитала назначена правительством на 2020 год, сегодня 2017. Сумма семейного капитала 453 026 рублей, а это значит, что еще 3 года средняя инфляция 10 10% и общий рост цен будет уменьшать его фактическую стоимость. Один из самых популярных способов от налички – это купить дом в деревне, на что как раз хватает суммы сертификата. Дом в деревне – это отличный вариант для семей, которые собираются вести свое собственное хозяйство на своем собственном участке. Дети растут на улице, вокруг прекрасные места с грибами, с лес, ягодами, лесами, речками, летними купаниями. Дом в деревне – отличный вариант. Кстати, не обязательно даже покупать целый дом. Достаточно купить долю или одну-вторую дома. Главное, чтобы был отдельный вход. В этом случае пенсионный фонд обобрет сделку. Также на сумму материнского капитала реально купить квартиру. Недвижимость в районных центрах или небольших городах на порядок дешевле, чем, например, в том же Нижнем Новгороде. Тем более, всегда должны добавить собственные средства. Часто серьезно помогают родители. Есть и такой способ обналичить материнский капитал, как купить долю в квартире в том числе и у родственников. Этот способ законен, и он позволит оставить деньги семье. Итак, мы рассказали вам о самых популярных способах обналичивания материнского капитала. Обналичить материнский капитал законно – это купить квартиру, дом, долю в недвижимости или начать строить свой собственный дом на своем или арендованном участке. Нижегородский кредитный союз ответственно подходит к проверке каждого заемщика, к проверке каждого объекта недвижимости. Наши сотрудники напрямую консультируются с специалистами пенсионного фонда, и именно поэтому с 2016 года нам одобрили 100% сделок. Задавайте все вопросы по материнскому капиталу в группах кредитного союза в социальных сетях, а также в онлайн-заявке на сайте. Рассчитывайте комиссии, и помните, материнский капитал можно использовать уже сейчас.